Всем привет. Нас уже 91 и очень благодарен вам за актив спасибо еще раз. Кто кушает хорошего аппетита, а мы приступаем. И вводим Кади под музичку. Я мусульман. Ой не под музичку. Сейчас поправим. Все вводите Кади, они все на экране. Напиши иком под видео и оно может попасть в следующем ролике. Желаю всем удачи. И всем пока.